Добрый день! Сегодня мы поговорим, для чего же нужна нам система. У каждой компании, почти у каждой компании есть своя система обучения. Так точно так же и у нас в проекте Cash App есть своя система обучения. Что же собой представляет система Leaders Deal? Эта система, это навигатор, который, выбрав из всех дорог оптимальный путь, направляет вас к пункту назначения. И если вы будете уделять каждому человеку много времени, объясняя и разжевывая школу, вы просто погрязните в этом и остановите свое развитие. На самом деле вы должны заниматься рекрутированием своих людей и совершенствованием своих умений, чтобы обеспечить себе быстрый старт. Для чего же нам нужна система? Для того, чтобы обеспечить себе быстрый старт и показывать свои личные результаты своим кандидатам и партнерам. Отдавая ребенка в школу, мы не спрашиваем, чему его будут учить, мы просто знаем, чему. Наш бизнес держится на четкой системе. Именно существование этой системы позволяет нам говорить новичкам: слушай наставника, в системе, и ты обязательно добьешься результата. Поэтому в нашем бизнесе полностью исключены элементы лотереи и случайности. И активировав систему, вы получаете доступ к обучающим материалам и инструментам, участие в партнерской программе, бонус мобильное приложение для смартфонов, то есть позволяющее отслеживать любые изменения в системе, а также получать уведомления о новых регистрациях в вашу первую линию. Итак, тоже тоже мы имеем, став партнером? Пошаговое обучение с инструментами для заработка, плюс 50% Партнерка и множество бонус. Секрет, как ускорить ваш заработок в десятки раз. План, как первые 7-5-7 дней без приглашения вернуть себе 25 долларов при простых шагах. Возможность грамотно вести бизнес, не ломать себе голову, не брать партнеров в свой бизнес. Вы здесь, вы здесь точно приобретаете, принимайте решение. Регистрируйтесь по ссылке, указанной под роликом. Действуйте прямо сейчас. Сомнений никаких нет. Проект Кэшап. Используйте свой шанс. Измените свою жизнь с нами. Прекратите работать на дядю. Стройте бизнес с нами. До новых встреч. С вами была Галина Лапика.